Здарова! Сегодня у нас в выпуске Отличный тайм Киллер, Тактическая онлайн-стратегия Сюжетное РПГ Экшн-квест И стратегическая головоломка Приступим! Тимбермен, это именно та игра, с которой весело просырать свое время. Тебе пристроит взять на себя роль шкаф-образного бородатого дровосека, рубящего бесконечное дерево. С каждым ударом лесоруб выбивает целый колун, из-за чего дерево стремительно падает вниз, рога прихлопнуть тебя очередной веткой. Так что твоя задача, как понимаешь, не погибнуть при столь глупых обстоятельствах. Riot Zone – это тактическая онлайн-стратегия на тему современных военных конфликтов, в которой игрок, командуя отрядом, участвует в жарких сражениях. Вы отправитесь в тропическую страну Мирания, где станете командиром отряда наемников, восставшего против армии Кровавого Диктатора. Вы сможете построить свою базу, прокачивать персонажей и вступать в онлайн-сражения. Шатед Planet это забавная и красочная РПГ с интересным сюжетом и довольно незамысловатым геймплеем. Действие разворачивается в далеком будущем. Всю галактику охватил страшный вирус, справиться с которым могут только клоны. При помощи телепортов ваши клоны будут перемещаться на зараженные участки планет для борьбы против монстров и выполнения разнообразных квестов. Путешествуйте по галактике, находите друзей и побеждайте врагов в борьбе против смертельного вируса. Soul Guardian – это карточный экшен-квест, в котором вам предстоит защищать земли Мидгард от вторжения армии демонов. Вас ждут ожесточенные сражение в лучших традициях аниме, а это значит, что ты сможешь в удовольствие натапаться, не понимая происходящего на экране. Проходите боссов, получайте карточки и открывайте новое комбо для вашего героя. Ганспел – это замечательное сочетание РПГ, элементов стратегии и типичные головоломки три в ряд. Вы играете за молодого полицейского расследующего исчезновение своей сестры, которая как оказалось принадлежит к древнему культу, защищающему мир от вторжения нечисти. Погрузись в сюжет, найди сестру и сразись с армией монстров. Ну что ж на этом у меня все, качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. если ты.